Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы делаем второй расклад для знака Стрелец на 2023 год. И сначала я хочу поблагодарить Елену Игоревну за подарок, за донат на Новый год. Очень мне было приятно, очень вам благодарна и желаю вам успехов и процветания в вашей жизни. Давайте теперь перейдем к раскладу и посмотрим, что ждет Стрельцов в этом месяце, то есть в этом году, какие энергии идут, какие возможности стоит в себе этот год, когда их лучше использовать. Итак, задачи энергии этого года. Прекрасная карта. Первый квартал. Второй. Третий. Четвертый. И совет. Итак, начинаем а, с карты, которая говорит нам о задачах. Так, не видно, сейчас я поближе положу. Десятка пентаклей. Задача укрепления рода, укрепление своего финансового положения. А, задача объединять свой род, свою семью, налаживать отношения с своими родственниками, помогать детям и делать а, финансовую какую-то финансовые какие-то вложения в будущее своих детей и внуков, покупать хорошо землю, дом по этой карте, жениться, в смысле женить, допустим, выдавать замуж дочерей, женить сыновей, праздновать праздники, юбилей своих родных, старших родственников. Вот такая задача родовая, материальная, да в основном на этот год. И давайте пойдем по кварталам. Первая карта «Дама Жезлов» – карта «Работы», карта «Успеха», карта «Когда мы должны напрячься, добиться чего-то, показать себя», карта «Уверенности в себе» приложения личных каких-то усилий вот кстати даже здесь вот можно сразу о двух местах говорить они потому что очень такие в связке дама и король жезлов э, очень похожи друг на друга карты только у короля жезлов больше возможностей и ресурсов он создает законы а дама больше следит за соблюдением этих законов поэтому соблюдайте э, все законы это важно да в этом месяце в январе делайте вовремя выплаты сдавайте вовремя отчеты э, соблюдайте дресс-код на работе и прислушивайтесь к женщинам, да, старше вас, или к женщинам-матерям, или к женщинам-начальницам. Карта говорит, как совет, карта говорит, вот ярко проявляй себя, будь уверен в себе, верь в свои цели, выбирай их сам, продемонстрируй все свои таланты, уверенность и оптимизм, и тогда получишь хороший результат. Карта такая карьерная, рабочая, деловая, поэтому в январе не время отдыхать, не время э, почевать, как говорится, на лаврах, да, время действовать и добиваться результатов. Король Жезлов, вторая карта, февраль, говорит, что пришла пора брать ответственность на себя. Если здесь ты следил за исполнением чужих законов, здесь пора устанавливать свои какие-то законы, свои какие-то ставить задачи, свои планы. И здесь нужно брать ответственность на себя, управлять людьми, управлять какими-то проектами, брать вообще в руки свою жизнь, да. и говорить, что я теперь отвечаю за результаты, за все действия, вот сначала за действия свои, а потом за результаты, которые эти действия принесут. Когда мы берем по этой карте вот так ответственность на себя, тогда у нас все развивается хорошо, когда мы не убегаем от ответственности, не боимся, когда мы верим в себя и когда мы готовы решать не только свои, но и чужие какие-то вопросы, чужие дела, отвечать за других людей. Успех приходит благодаря помощи людей, которые занимают какое-то важное положение начальников да если вы подчиненный если вы не занимаете да вот это кресло то тогда начальники могут вам помочь дать какую-то протекцию продвинуть вас оценить поэтому нужно уметь с ними контактировать могут быть какие-то важные знакомства которые принесут потом может быть впоследствии до да, какую-то помощь поддержку дадут по этой карте идет осваивание новых каких-то пространств, когда мы захватываем территорию. Если вы бизнесмен или если вы ведете какую-то торговлю, да, нужно расширение, нужно больший объем, может быть, клиентов. Если вы там в офисе работаете, нужно, может быть, как-то очистить свое пространство, чтобы было удобно работать от лишних бумаг, от лишних каких-то документов, да, ненужных, может быть, вещей на столе или рядом. По этой карте к успеху приведут именно личные усилия, когда мы напрягаемся, когда мы прилагаем каждый день какие-то усилия для своего успеха. Видите, в январь феврале очень много людей, как сказать, на вашу жизнь будут влиять какие-то люди, начальники, женщины, мужчины. Здесь надо вот на это обратить внимание, что от других может быть многое зависит. Третья карта, март, это карта звезда, когда приходят какие-то хорошие новости, новые какие-то знакомства, новые какие-то перспективы, которые нас воодушевляют. И мы видим, что жизнь-то может быть другой, что все уже изменилось, может мы результаты сейчас еще не видим в марте, да но мы уже окрылены этими новостями. Это может быть и переписка, какие-то письма, новости по телефону сказанные, да, которые нас порадуют. Карта консультации, когда мы можем обратиться к специалистам, таким как астрологи, тарологи, нумерологи, и посмотреть, заглянуть, как говорится, в будущее, попросить какого-то совета, подсказки, и получим вот хороший какой-то совет, который нам нужен. Карта говорит о том, что живи здесь и сейчас. Может, ты все уже потерял, но ты жив, и этот рассвет для тебя. И ты начинаешь новую свою какую-то жизнь, да, с чистого листа. Вот такая такое как бы направление такое высказывание позитивное, которое вот его душевляет и говорит, что вот начинай, если старые результаты тебе не нравились, то как у тебя происходило раньше, то чего ты добивался, то вот тебе дается шанс, ты просил и ты его получил, и а как ты его используешь, это уже другой вопрос. Второй квартал пятерка чаш Карта говорит о том, что у тебя есть какие-то возможности новые, которых ты не видишь, потому что ты смотришь на свой прошлый какой-то опыт. Посмотри, развернись, посмотри по сторонам. У тебя есть новые возможности, давай вставай, используй их. Карта говорит, это у нас идет апрель, и карта говорит о том, что ты зациклен на чем-то. да? Может быть, в прошлом ты достигал результатов на какой-то работе, успехов каких-то достигал, но это в прошлом. Теперь надо действовать по-новому, теперь надо искать новые пути развития. Не сиди, а вставай и действуй. А, здесь может быть, конечно, какой-то у кого-то эмоциональный кризис, да, когда что-то потеряно, что-то упущено, и вы переживаете, но все равно карта говорит о том, что вот как бы задача, посыл этой карты. Сделай шаг, перейди уже вот какую-то черту, да, сделай что-то новое. А, если было какое, были какие-то потери, хватит а, переживать, да, нужно жить дальше, нужно делать какие-то шаги вперед. И карта следующая, да, это апрель-май Карта говорит о том, что вот вы сильно зациклены на себе вот эти два месяца, да, вот нужно их переделать, вот эти карты. Нужно здесь заранее предусмотреть, что вы будете по-другому себя вести. Здесь тоже человек смотрит вот на какой-то а, свой прошлый опыт, ему тоже дают новые возможности, но он даже не смотрит. Почему? Потому что сильно зациклен на себе. По этой карте говорит, не так свистишь, не так летаешь, или а, денег нет, то смысл, то трамвай. Человек не доволен всем, что ему предлагает жизнь, вообще ничем не доволен. Потому что ему кажется, что ему плохо, что ему, э, что он не, у него нет перспектив, что у него нет возможности. На самом деле вот они прям рядом. Руку протягивают вам, да, Ваши силы. Говорят, на, возьми. Вы такие, ну нет, для меня это не подходит, это слишком хорошо или это слишком плохо. Скорее плохо, да, по такой карте. И э, вот эти возможности, они могут, есть, есть такой шанс, есть... Э, что вы можете совершить ошибку и вот не взять вот эти новые шансы вот эти два месяца очень важны для вас и если вы это не возьмете если вы не увидите здесь новые возможности если вы будете зациклены на себе, на своих эмоциях то следующая карта приходит, смотрите, дьявол это карта испытаний, карта искушений ну а как человека разбудить как ему показать, что есть другие возможности ну вот ты не выбираешь новые, тогда ты в старые пойдешь тогда ты захочешь что-то вернуть и вот ты пройдешь через какие-то искушения а как ты выйдешь из них Карта дьявола, она такая двояка, если ее хорошо пройти, то потом жизнь меняется в лучшую сторону. В смысле, ты переходишь на новый уровень. Если ты не проходишь вот эти испытания, тебя возвращают назад. Это как в игре в компьютерной, да, не прошел уровень, возвратись в начало, начинай заново. Поэтому, чтобы время не терять, вот здесь вот старайтесь вот эти новые возможности видеть, не упускать, не отказываться от них. Ну и потом пройдете карту дьявола тогда хорошо, спокойно. А какие испытания идут по дьяволу? Во-первых, это материальные какие-то испытания, когда приходит много денег, или когда можно заработать нечестным образом, или когда можно выиграть, а эти деньги вообще ломают нашу там, психику, дух наш, да, ломает, когда мы готовы на все ради денег. Это один из вариантов. Другой вариант – это испытания в отношениях, когда нам дают какие-то возможности сладкие такие, да, против которых сложно устоять. Но устоять надо. По этой карте видно, что это просто искушение. А какие еще бывают? Алкоголь, наркотики, компьютерные игры, да, все, что забирает у нас время и энергию, да, попусту, все, что выкачивает из нас энергию и делает нас слабыми, беспомощными. Все вот это как раз в этой карте. Поэтому здесь важно самоконтроль, здесь важно иметь четкую цель, здесь надо понимать, от чего я хочу и к чему я стремлюсь, чтобы никто и ничто не мог нас увести с правильного пути. Цепи вот эти люди могут снять просто они сами их не снимают, поэтому если есть у вас какие-то вредные привычки, от чего-то вы хотите отказаться, если здесь вы начнете этим заниматься, если у вас это получится, то э, результат произойдет и ваши ожидание. Э, конечно, эта карта, она может в позитиве дать Деньги дать, материальные какие-то ресурсы, да, но все равно. Кстати, по этой карте и банки идут, да, кредиты могут дать, ипотеку надо дать, могут дать. Но здесь важно просчитать, а сможете вы ее платить. Надо здесь реально смотреть на вещи, потому что могут сказать, что там 10% у вас будет, да, а по факту получится 20%. Поэтому здесь надо читать внимательно договора, контракта бумаги и не давать себе обмануть. Третий квартал. Третий квартал у нас идет «Дама мечей» рыцарь мечей и двойка жезлов. Начинается с, так, с июля, да, июль, август, сентябрь. Июль, дама мечей. Вот здесь как раз вот, вот эта холодная голова, она вот нужна вот здесь вот как раз чуть раньше. Если вы сейчас это все спланируете, запишите себе прям, что в июне мне нужна холодная голова, точный расчет, никому не верить, все перепроверять, все документы читать, законы не нарушать. Вот, кстати, да, законы нарушать по этой карте могут подталкивать к этому как бы да обещая что-то хорошее для вас а, и вот здесь как раз вот эта глава начинает работать здесь мы начинаем рассуждать правильно нам приходят правильные мысли если вы здесь все-таки пошли на нарушение то это а, налоговый инспектор то это а, милиция полиция то это у нас будут органы какие-то контролирующие проверяющие это закон рука закона да что у нас будут а, осуждать за что-то, или нас будут а, справедливо наказывать за что-то. Поэтому вот эту карту надо прожить очень, очень, очень. Вот этот месяц нужно прожить осторожно. А, в смысле, соблюдая все законы, ни на что не соглашаясь на такое, то, что подрывает ваш авторитет, доверие людей. А, карта говорит о том, что нужна дисциплина, ответственность, дипломатия. Решительность. Опираться нужно только на факты, цифры, на то, что написано, то, что где поставлена печать. Только этому доверять своим глазам, своим э, ушам. Трезво нужно смотреть на вещи. Нужно здесь принимать какое-то решение. Хорошо здесь тоже получить консультацию специалиста, если вы не знаете какие-то нюансы юридические, да, или, может быть, финансовые. Здесь хорошо получить консультацию именно хорошего специалиста. По этой карте идет подписание каких-то документов, оформление каких-то документов, там оплата налогов, переводов каких-то. Ну, все это такое математическое, все это расчеты какие-то, да, такие. Совет по этой карте, что будьте честны с собой, с людьми, анализируйте ситуацию, поступайте по справедливости. И э, очень важно, что будьте сдержаны в проявлении своих чувств и эмоций, потому что здесь эмоции вообще ни к чему, здесь нужна только холодная голова. Итак, вторая карта. Рыцарь мечей. Здесь начинают быстро развиваться какие-то события. Поездки, переговоры, контакты, переписка, быстрая может быть оплата, быстрое принятие решений. Могут неожиданно отправить в командировку или может нужно будет быстро передвигаться по городу между какими-то организациями и все надо успеть. Какие-то сроки поставлены, что нужно бегать. Карта говорит, что может быть стремительный какой-то отъезд, да, вы не собирались а, еще вчера, да, сегодня вы уже куда-то уехали. По этой карте может быть какая-то учеба, когда нам нужно быстро изучить какой-то большой объем информации, новые какие-то программы. А, карта в минусе, она сулит а, напряжение. Когда, может, нужно защищать себя, отстаивать, да, когда нас могут критиковать, когда нам нужно защитить себя. Если здесь нам, а, допустим, у нас. А, Судят за какие-то дела и поступки, да, здесь, может быть, мы должны защитить себя, да, сказать, что если мы эту карту правильно прошли, доказать, что мы здесь все правильно сделали, мы правильно прошли. И тогда, как бы, здесь все будет развиваться в лучшую сторону, тогда вот эти решения быстрые, тогда наша уверенность в себе, она принесет позитивный результат. И вот третья карта. Сентября показывает, что мы уже строим новые какие-то планы, значит, здесь все нам удалось, да, мы хотим расширить свои, свое влияние, мы думаем уже о целом мире, что мы можем влиять на большее количество людей или, или распространять свой товар на большие, большие территории, и здесь мы смотрим как бы вдаль. В своей жизни, мы смотрим с перспективы, оцениваем вот эту ситуацию, в которой мы оказались, что мы можем сделать, какие возможности у нас сейчас есть, и перспективы, какие риски. Мы все это просчитываем, продумываем, ставим себе высокие какие-то цели, планы, четкие, вырабатываем стратегию и готовим, да, вот эти свои будущие дела, обговаривая с кем-то сотрудничая, договариваясь, да, о сотрудничестве. Но это вот как бы карта. Она говорит, что здесь хорошие перспективы появляются на будущее. Поэтому здесь надо, вот все зависит от расчета. Давайте посмотрим третий и четвертый квартал. Здесь у нас идет девятка пентаклей, справедливость и а, шестерка жезлов. Победа. А, как это все будет идти? Да, поступательно рассмотрим. Это месяц октябрь, девятка пентаклей это а, происходит какие-то перемены к лучшему, да, у нас улучшается наша финансовая ситуация, у нас а, повышаются доходы, нам делают подарки, или мы получаем наследство, но ситуация у нас улучшается. Мы можем немножко здесь расслабиться, отдохнуть, а, насладиться жизнью, да, почувствовать себя, может быть, даже такими уже богатыми людьми или состоятельными. Если а, в вашей жизни это не так, то, значит, появятся рядом люди, которые а, состоятельные, которые могут вам помочь, вас поддержать, может поделиться своим каким-то опытом, да, которые вас вдохновят на то, что нужно больше зарабатывать, которые, может быть, научат вас, как это делать, как они достигли этих результатов. Здесь просто надо прислушиваться да, к их советам, изучать их опыт, и тогда вы тоже достигнете результата. Вторая карта месяца – это ноябрь, ой, месяц квартал. Карта «Справедливость». Карта говорит, что все будет справедливости в этом году и особенно в этом месяце, в ноябре. Ты получишь по справедливости вот то, что ты делал, какие решения ты принимал, особенно да, вот здесь касается то, что 3-го, 2 квартала, апрель, май, июнь, какие выводы ты из этого сделал, да, из своего опыта, какие ты потом предпринял решения и шаги. Все это даст тебе определенный результат, и ты получишь по справедливости. Если тебя устраивает к ноябрю то, что ты имеешь, да, если ты имеешь сам финансы, то тебя это устраивает. Если ты имеешь вот такое спокойное состояние души, то значит ты правильное решение принимал. Если не ты, а окружающие это имеют, а ты только этого хочешь, то значит ты не совсем верное решение принимал, а не совсем правильно себя вел, потому что результаты тебя не устраивают. В общем, ты все получишь по справедливости. Карта Вышестоящих организаций. Карта а, говорит о важности оформления каких-то документов. А, кстати, вот по этой карте мы могли бы купить там дом или землю. Да, здесь это надо будет оформлять, дооформлять, да, что-то доделать важное, а, где-то печати поставить, где-то что-то оформить, где-то что-то зафиксировать, зарегистрировать, а, права, может быть, свои, да. И вот здесь как раз очень хорошее время для таких дел. А, если вы. Ну, если говорить о работе, то здесь могут быть проверки, да, когда вас проверяют ваши стоящий, контролирующие какие-то органы. И здесь тоже важны документы, правильно ли они оформлены, вовремя ли сделаны там какие-то выплаты, оплачены налоги. Если вы там на машине не ездите, оформлена ли у вас страховка. да? Вот это все надо проверить заранее. Так, и последний месяц этого года шикарная карта «Шестерка жезлов». Это карта. Так, не видно вам, да, кажется так? Карта триумфа, карта победы, когда мы достигаем тех результатов, которые мы вот здесь обдумывали, да, которые здесь только мы новости о них получили, а здесь мы уже продумали, подготовили, и мы получаем результат. Это успех, это когда нас социум оценивает положительно, когда о нас говорят и думают хорошо, когда мы на виду, когда мы выступаем, когда результаты нашего труда, наши достижения все видят, и нам это приятно. И это наша заслуженная победа. И, конечно, вот по этой карте могут легко решаться какие-то старые проблемы, которые не решались. Когда у нас идет продвижение по карьере, когда э, нас продвиг... нам легко продвигаться, потому что ничего даже доказывать не надо, все наши результаты они на виду. Совет по этой карте, будьте уверены в себе, берите на себя ответственность, Руководство может быть даже на себя И тогда вы обязательно Станете вот этим победителем, триумфатором Тогда вы будете наслаждаться своей победой Очень хорошая карта Для окончания года Она говорит, что задача, которая была поставлена да, Финансовая да, По работе, достижения, Укрепление семьи, отношений Это все может быть достигнуто И вы будете довольны результатами этого года Совет по этому году да, Карта двойка мечей Опять же мечи, вот смотрите, вот здесь у нас были вот эти карты мечей, которые говорили, все продумай, не торопись. И вот эта карта, она тоже а, говорит, что не торопись, когда нужно принять решение. Если какие-то двери закрыты, не ломись. Если что-то тебя останавливает, обращай внимание на свои ощущения. Хочешь ты куда-то идти или нет, хочешь что-то делать или нет. Эта карта, видите, говорит о том, что чувства, да, вот эмоции они где-то позади, человек концентрируется на себе, чтобы понять, какое решение принять. Вот из двух какое выбрать, да, может быть, решения они могут быть. Вот здесь надо будет быстрое решение принимать, да, у нас в августе. А карта говорит, что ты чуть, на чуть-чуть хотя бы остановись перед принятием решения, вот просто на себе сосредоточься и подумай, это тебе надо или не тебе. Ты какого результата хочешь, в смысле надо, все равно вот это как сказать, давать себе подумать чуть-чуть, да, хотя бы принятием решения. Эмоции здесь не помогут, здесь не нужен холодный, как и вот эти карты говорили, да, холодная голова. И карта говорит, подумай, что, может быть, иногда можно совместить какие-то две идеи вместе. Ищи компромиссы, да, не старайся идти на конфронтацию с кем-то. Вот такой совет, дорогие друзья. А, дорогие стрельцы, год прекрасный, возможностей очень много, вы можете занять очень хорошее положение, будут, да, у вас будут проверки, да, у вас будет э, время и для кризиса, и для победы, и для празднования этой победы, а, год вот такой, который ведет вас к решению больших каких-то э, родовых финансовых э, задач. Ну и как, если мы говорим о работе, то эта карта говорит, что совместно с кем-то, да, ты добьешься успеха. В смысле, ты не один к этому пришел. Ты должен помнить о том, что кто-то тебе на твоем пути помогал, да, здесь сколько людей было. Помни об этом, будь благодарен, как говорится, и все будет у тебя очень замечательно. Дорогие стрельцы, еще раз поздравляю вас с Новым Годом, желаю вам удачи, процветания, чтобы вы использовали все свои возможности в этом году. И чтобы, как и карты предсказывают, пришли к своему триумфу, к своей победе. Удачи вам, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам расклад понравился, подача понравилась. Пишите комментарии, как у вас проигрывается расклад. И если нужно кому-то личный да, прогноз на год, пишите на почту. С Новым годом, дорогие друзья. До свидания.